говорят про китайских биороботов отключающихся ни, ни единым, не китаем единым вот так сказать продолжение банкета вот если кто не верит значит вот пожалуйста роботы продолжают выключаться вот биороботов много не нужно вот поэтому их выключают причем вот видите прямо в процессе какой-то там конференции какого-то съезда да, конденсируемый воздух ну то есть не жарко не душно не, на, не в пустыне поехали так ну, я не знаю звук тут а ну там да а то они не ну там выключай Ладно. нам в ролике да. потому что там ничего такого <звук> Вот так вот, тра-та-та, -та. и все, и опа, и отключили, все, понимаете, вот как это самое, вот, это живыми такого не может быть, это просто биороботов, вот так вот буквально по щелчку, да, ну, в нормальном наварив, состоянии что. не может быть, конечно, вот. болезнь какая-то, и сразу самый... как вот шпала какая-то, да, вот бум, и просто вот это самое, лег, без всяких там дерганий, даже без судорог, просто вот так вот раз, блысь, и все. Вот, а вот внимательно послушайте, ну я надеюсь не пролетит за это все это дело, да? Вот, известный, довольно известный актер, такой комедийный, вот, а оказывается очень мудрый. Да. Вот. Таков, таких этих персонажей отвратительных играл. Вот. И так доходчиво пояснил вот эти вот вещи, ну в общем... Да, слушаем. Слушаем, вот, и обязательно ВКонтакте в Одноклассниках разместим. Я не мщу. Месть подразумевает зло. Но я помню. Я могу быть после наших каких-то сложных отношений с вами быть благосклонным, благодарным, улыбчивым. Но я не могу забыть. И я не позволяю себе забывать. Почему? Не для того, чтобы эта память превратилась в зло памятства. Когда долго помнят что-то нехорошее. Ой, какой то злопамятный. Да нет. Я это помню только для того, чтобы... Не повторялось, угу. чтобы эти грабли оставались там, где они мне ударили по лбу. Вот и все. Гениально. Сухоруков. Просто гениально сказано. Да. Она же все, наровят развести на вот эти все вещи, да? Вот. Ой, злопамятный, там траливали, не надо этот самый, забудьте все, что вам учили, Как там вот это, кто прошлое помянет, помянет тому глаз, а вот. продолжение все же забывают, а, а кто да. э, тому оба, как там, а кто забудет, да? да. а тому кто забудет, оба? тому оба. Вот видите, как это самая настоящая народная мудрость, не купированная. Вот, такие пироги, да? А вот теперь давайте посмотрим, маленький фрагмент сегодня я нашел, да? Вот, это разница между советскими каскадерами, да, и то, что обычно показывают нарисованные мультики там во всяких голливудских и прочих мототенях. Да, вот. в основном графика ускорения видео... Ну, ви... Видеоряда. Видеоряда, да. Вот, а вот смотрите, какой уровень каскадерства был, да? Ну, наверное, выключи тут вот этот самый... Пролетит. Танная, это ну, этот же Шевчук, этот самый, или машина. Так, ладно, вот смотрим. Бетон и щек. Ну, там этот, понятно, потом монтаж. У ну, меня больше всего поворот этот удивил. Вот. Действительно, на большой скорости, аж задирание колес. На, ну, на, э, э, скорость настолько большая, такой резкий поворот, то есть уже можно опрокинуться. Но, тем не менее, выполняют этот трюк. Вот, то есть это смонтировано, безусловно, было. Но трюки, нарезка трюков, она настоящая. И поворот этот, это реальные вот эти автомобили. Не какие-нибудь там эти самые... БМВ там или чего доброго там какие-нибудь японские там или там американские. Нет, москвичи гуль. Ну, вот. Причем они из железа сделанные. Да. из железа Видите, как их задирает. Современные эти форсажи там какие-то или перевозчик этот посмотреть. Как в повороте современные машины, которые из дюрали сделаны, всеми колесами поворачивают. Их не задирает. Вот. Хотя сколько там москвич Весит. Полтоныш, наверное, весит. Сам москвич? Ну, кто-то тот, тот я имею Под в виду. Под две катер. тонны. А, ну. Серьезно, если, москвич почти вечная машина. Тону весит, Леха пишет. Тону. Ну, сейчас тону весит какая-нибудь. Машина интересная, да, Который пальцем <с можно Что-то мы там пробить. смотрели, кто-то машину эту самую. Раньше было, удивлялись, да, когда в этом, инвалидку, да, я инвалид, и инвалидку берет, а -а -а. разворачивает, да. Вот тогда было. А сейчас обыкновенный автомобиль, вот этот. Два мужика, я думаю, вполне себе подымут. Вот, мы даже, по-моему, что-то смотрели, когда с этого загородили. И они передвинули. Ну, перед, передвинули чуть-чуть. Чтобы да. можно было выехать. Задние колеса подняли, кто-то там вдвоем или вот, это, да. вот Теперь мы рассказывали неоднократно про то, что э, много искусственных существ есть, да, которые э, занимаются этим самым. Да. Ну, они условно питаются чем-то. Для них без разницы что. Вот для них вывели даже вот этих вот, так сказать, насекомых. Эта э, матрица, матрица показывает, как она утилизирует э, что-то. Вот, это просто, ну как, как бы сказать, ну словили матрицу на этом, вот тут еще вот так вот можно сказать, оно-то отвернешься, оно исчезнет, рассыпется там в этот самый прах, а тут вот кто-то вот как наблюдатель, блин, над этим висел, кинули этих червей и пришлось жрать, показать, что вот ну, так вот оно это самоутилизируется. Вот, это в каком-то выставочном павильоне или еще где-то, вот это целенаправленно. Помните, как уважаемый Анатолий Шляхов говорил, что там делает одноразовые, одноразовые вещи из вечного пластика. Вот, я прислушивался к этому, а потом на личном опыте я понял, нет, это на самом деле обман, это втюхнули целенаправленно. Да. И, к сожалению, как попугай, даже Анатолий Шляхов, сверхуважаемый, это все повторяет. Вот, а мы доказали наличие опыте потому что я увидел весной 14 года я видел вот эти вот пластиковые мешки по весне 14 года ранней весной и я видел те же мешки да свеженькие по весне в апреле 14 и те же мешки я видел в конце лета 14 и они уже на солнце разлагались в в пыль. этот самый в пыль буквально вот такие вот пироги поэтому опять ничего вечного здесь матрица не делает вечная только жизнь а вот это все производное, которое здесь синтезируется разными правдами и неправдами, оно все может утилизироваться. И вот есть подсказка для этого. Да. Для этого существует, помните, мы показывали индусов, которые там подпрыгивали, когда к ним подгоняли целый пароход, чтобы они его сожрали. Вот, вот пока, пожалуйста, видите, вытьет про этих насекомых. Вот. Было вот теперь... видео или фото, когда демонстрировали, что и ицелофан или этот полиэтилен, как его называют, какие-то гусеницы едят. Ну, это вот пенопласт. Дырки. Э, так. Э, Игорь Аркадьевич, как Лангальер и Стивена Кинга, имеет право быть. Да, утилизаторы. Э, ну как? Какой-то лишний, они материи, нужны. да. Только они, они э, э, э, Правильно, их нужно настроить. Вот я неоднократно говорил. Человек э, просто не имеет права и не должен болеть. Ничего не должно к нему цепляться. Вот, биороботов, которых наделали Они должны утилизироваться Буквально Только-только э, их сделали Все, они должны на этот самый Это на самом деле так происходит Дерево, пока оно стоит, пока оно плодоносит Не имеет права никакой червячок тронуть Упало оно, все Тогда черви набрасывается и начинает это все дело поедать Листик с дерева упал, все он должен утилизирован да. быть. Пока он на дереве, ни одна гусеничка не смеет его тронуть. Вот Яблоко вот упала, Я его беру, кручу со всех сторон. Нету дырочки. Ну нету дырочки. Ни маленькая ни этой самой. Я откусывает. и привет! А там червяк поворачивается. Бым-бым-бым. Откуда? Как? Там я роскости слышал. Бабочки откладывают прямо в этот. Там чуть ли не в цветочек, в пестике эти яйца. И потом оно нарастает. Э, ну, мясом это яблоко начинает обрастать. И там внутри этот самый начинает с, с молодых этих его жрать. Это яблоко. Вот эти вот басни. то Как оно это самое? Вот. Это же целенаправленно сделано. Чтобы уничтожать заранее. Тоже ненормально